Значит, данное полотно можно использовать для закрытия зеркала воды вашего бассейна. Это вариант номер один. Узырьковое плавающее покрывало. Самый простой, самый экономичный вариант э, произвести энергосбережение при нагреве вашего бассейна. И второй вариант это алюминиевые шаризи. Внутри которых находится пена. Торцы этих жалюзей заглушены пластиковыми заглушками. И заглушки закреплены механически через заклепки из нержавейки. Вот это внешняя, внешняя сторона, которая вот таким образом будет располагаться по воде. Мы не будем прикручивать монтировать, потому что это выставочный образец. Вот таким образом. Это раскатывается на зеркало вашего бассейна. Под таким покрывалом, по сути, ваш, вода вашего бассейна находится в термосе. Потому что теплоизоляция серьезная. Алюминий, пена внутри, порошковая краска. Полноценная замена пластиковым, дорогостоящим ламелям импортного производства.